Ты видишь рост открытого интереса как понять, на маркетах или на лимитах этот открытый интерес растет? Ну, это несложно понять, на самом-то деле. Все зависит от того, какие рыночные сделки в этот момент проходят. Очень активно. Угу. И куда двигается цена? Как следствие. Есть причина и есть, соответственно, следствие. То есть нужно понимать все, читать буквально, не фантазировать. Ничего не фантазировать. Вот как видишь, так оно есть. То есть, если идут маркет ордера в лонг и идет рост открытого интереса, ну, логично, что растет market бай и sell limit. <coughs> Вопрос. Вы говорили, что РТС – это низколиквидный, высоковолатильный инструмент. Что происходит на высоколиквидных, высоко, высоковолатильных рынках? В чем разница, короче? Есть у тебя РТС, он низколиквидный. Скажи, какой-то инструмент есть высоколиквидный на московской бирже? Насчет московской биржи не могу сказать, но если для сравнения взять, например, тот же СНП 500 или, например, те же банды, то они очень высоколиквидные инструменты, но они очень но низковолатильны. Ну, по крайней мере, банды вообще практически низковолатильны. Смп еще хоть как-то двигается более-менее, но по сравнению с РТС... Он практически стоит на месте, можно так сказать. И я попробую по-другому объяснить. Высокая волатильность, она из-за того, что очень мало участников рынка на самом-то деле. Да? То есть очень мало контрактов проходит. Да? То есть в принципе сам по себе инструмент достаточно серьезный, то есть индекс. Но, кстати, таки можно его сравнить с NASDAQ. Вот, если кто-то хоть раз видел NASDAQ, например. Мини-NASDAC, неважно, какого от, от просто для сравнения тоже очень-очень похож. NASDAQ он низколиквидный инструмент, но очень высоковолатильный за счет этого. В Парижке открытый интерес, открытия контракта не уменьшился. Значит ли это, что сейчас еще лонговая тенденция? Ну, я думаю, это по текущей ситуации вопрос. Безусловно. И более того, еще раз говорю, что на момент экспирации данного инструмента, естественно, будет падение открытого интереса. Естественно, потому что произошла экспирация. Все. Угу. Это естественно. Тенденция, она задается. Вот чем низколиквидный инструмент интересен в данной ситуации, объясню, что... Ну, в частности, по РТС. Мне очень сложно, конечно, говорить про другие инструментария, но задается определенная тенденция в определенные моменты времени. Так не каждый контракт. Это надо учесть. Не каждый контракт такой бывает. Это бывает определенные сезоны. Сезоны даже. Да? Вот, например, летний сейчас период. Сейчас будет не так совершенно. Почему? Потому что э, выплачиваются дивиденды. У нас получается май, июнь, июль. Насколько помню, еще в августе, да, Дивы выплачиваться будут. Ну, выдаваться там. Кто-то не будет выплачивать сейчас дивов. Я не знаю, это вопрос такой, да? От этого очень сильно зависит. И РТС очень сильно э, зависит от этого. Очень сильно от этого. Зависит. А вот осенний период и зимний период опять будут тенденции. Тут просто надо посмотреть историю. Все, я думаю, понятно будет. У меня есть вопрос от себя. Я на самом деле выписал не один вопрос, но так как в чате много вопросов, я задам самый интересующие меня. В процессе вебинара, где-то там в середине, ты сказал, что Крупняк видит стопы толпы и ставит тейки. Это был ты показывал какой-то конкретный пример со снижением открытого интереса. А у меня вот, ну, вопрос, а где именно Крупняк может видеть Собственно, стопы, толпы. На ЦМЕ есть, я сейчас не про МВБ, про ЦМЕ скажем, есть, как правильно сказать, опция у брокеров. Можно, например, купить такую дополнительную опцию. Она будет практически сравнить с опцией маркетмейкера. Смысл в том, что там так называемая открытая книга, ну, для акции Open Book, да, в принципе. И там все рыночные заявки, все лимитные заявки. Причем лимит на заявки не просто в скопом, да, а ты видишь... Каждую лимитную заявку, непосредственно выставленную в процессе, грубо говоря, да, и рыночные заявки, ты видишь, где стоят рыночные ордера непосредственно, у тебя есть это, но она стоит денег. На нашей площадке есть та же самая информация, ее тоже можно приобрести на самом-то деле, ее можно приобрести, пожалуйста, плати за это деньги, и тебе может быть соответствующий доступ. Вот, единственное, не все американские, например, брокеры предоставляют такую информацию на площадку CMR, кстати, не все, там только те, которые непосредственно, они еще и клиринг, и брокер, и все вместе взятые, у них это как можно взять, есть такая информация, да. Open book, пожалуйста, рыночные ордера есть, ты видишь рыночные ордера по всей ширине, грубо говоря, глубине рынка непосредственно, да, как лимит, как стакан. Вот иногда мы можем стакан видеть, вот у меня, например, и большой под стакан. Ры под рыночными ты имеешь в виду стоп ордера? Ну стоп, да, buy, sell, стоп, sell, стоп. Это не то, что прямо стоп называется. называются. Нет, я э, понимаю, не на... просто ты сказал рыночные, и я уточнил. соответственно. Рыночные, они все рыночные ордера, просто это не стоп лосы потому что там непонятно, Это же не будешь понимать, что это стоп-лосс. Просто если стоит buy, стоп или sell, стоп, отложенные то и... понятное дело, что это отложенные ордера. Это может быть и убыточные ордера в том числе. Понял. Интересно, спросим. Есть несколько у нас брокеров с которыми мы на связи. И, вот и интерактив брокер, кстати, может такую информацию ну, продать, если его купить. Да. Если, да. если кто-то слышал о расценках, пишите в комментариях. Будет, будет интересно узнать, сколько стоит купить наши стоп-лоссы с вами. Я не знаю, сколько... Вот, а, кстати, таки в Москве есть, по-моему, представительство Reuters, насколько я помню. Вроде есть еще. Вроде они еще не уехали. Через них, кстати, тоже можно получать информацию открытого интереса прямо в онлайн-режиме площадки и ЦМЕ, и NASDAQ прямо, прямо сейчас. То есть тоже стоит денег. И, кстати, Bloomberg тоже такую информацию может дать. Антон Чехов спрашивает, рассматривать УИ без опционной части, на мой взгляд, неправильно. Что думает про это докладчик? Ну, докладчик думает следующее. Я опционы использую, как уже говорил, для оценки ожидания, тенденции, ну, ожидания направленности, скажем так. То есть куда участники рынка предполагают, что, может быть, цена пойдет туда. То есть это ожидание. То есть опционы для меня это не есть буквально, есть прямо такие информация, которая четко говорит, о, все, цена пойдет туда, куда там ждут. Ничего подобного. Вот. Соответственно, Определение, рассматривая открытый интерес на рынке и открытый интерес по опционам, на самом-то деле, это, скажу честно, это две разные информации. Почему? Да очень просто. Потому что участники рынка, которые торгуют на опционах, так или иначе, они используют в своей торговле тактики и стратегии, которые могут быть совершенно не связаны с фьючерсным контрактом. Проще говоря, если продажа опционов, не предусматривает покрытие, а покрытие – это что значит? Это надо стать, соответственно, на базовом активе в противоположную сторону по фишечному контракту, да? Ну, не предусматривает, потому что, например, некоторые брокеры предоставляют такую возможность. Хочешь продать опцион? Пожалуйста, продавай опцион. Только маржа будет очень высокая. Это единственное, что. Вот и все, да? И все. Но в данной ситуации будет открытый тест по опционам, но никак не повлияет на то, что происходит на фишных контрактах. Опять-таки здесь может быть путаница, я сейчас уже слишком далеко ухожу, по поводу хеджеров. Участники рынка, торгующие на фьючерсных контрактах и те, которые торгуют опционами, они могут вообще никак не пересекаться, совершенно. Открытый интерес, в частности на фьючерсных контрактах это предусматривает не что иное, как попытку захеджировать с одной стороны основные активы, которые входят в, в частности, в индекс, если мы берем RTS, то у нас есть акции, которые входят и составляют этот индекс, правильно? Так же, как и NASDAQ, так же, как и S&P 500, но никак не опционы. Опционы здесь вообще никаким лесом, совершенно. Поэтому в данной ситуации индексы всегда рассматривались, участниками рынка основные как альтернативный инструмент для хеджирования либо как для арбитражной торговли, касательно акций, которые входят в этот индекс непосредственно. Опционы здесь совершенно используются в другом механизме, совершенно по иной схеме. И два этих открытых интереса совмещать ну никак нельзя, особенно в краткосрочной перспективе э, с масштабом, с лагом там, месяц или две-три недели или неделя. Это нет. Окей. Okay. Едем дальше. Какие шаблоны, ленты? А, пропустил. Вот Ков спрашивает. Прослушал немного. Отделить крупняка можно как-нибудь? Я так понимаю, можно ли увидеть крупняка в открытом интересе? что ли? Э, нет. Э, начнем с того, что понятие крупняк – это все очень относительно. Это все равно, что вот если кто-то будет рассказывать о том, что э, я вас научу торговать, торгуйте против толпы, это утопия. Мы все есть толпа. Я толпа, ты толпа, да. Все, все. Это мы есть толпа. Понятие крупнят это слишком условная единица. Объясню почему. Потому что фьючерсный контракт это определенный инструмент. это не Это инструмент, который имеет потолок ликвидности. У него есть потолок ликвидности, да. Ты не, не можем туда. Вот у тебя есть миллиард долларов, и ты не можешь бухать в этот контракт миллиард долларов, то есть тебе нужно закупить там, я не знаю, там 100 тысяч контрактов фьючерсного индекса РТС, ну не сможешь ты, не получится, понимаешь, не получится. Я про это говорю. Поэтому на самом деле крупняк – это есть системные участники, это группа участников рынка, которые, которые могут работать в одной цепочке, в одной тенденции, в одном направлении или иметь одинаковый взгляд на текущую ситуацию. Вот и все. Вот это называется крупный, это называется такой, вот условно, эм, сбор, крупный участник, своего рода, такая сборная солянка. Его можно назвать крупным участником. Ну, понятное дело, что такого одного крупного участника не существует. А, Алекс Гуркин спрашивает. Ликвидность – это способность актива быстро трансформироваться в деньги. РТС, ВР – это самые высоколиквидные активы на бирже. Почему вы говорите о том, что РТС – низколиквидный инструмент? Ну, мне просто есть чем сравнивать. То есть а. я торгую на американской площадке, поэтому, естественно, я прекрасно сравниваю. То есть просто. ты имеешь в виду, что РТС низколиквидный относительно инструментов, которые торгуются на других биржах? Да, с точки опять-таки, тут речь зависит от того, какую доходность хочет получить участник рынка. Если его финансовые ресурсы достаточны для того, чтобы получать соответствующую доходность, которая там 10-15% в месяц, предположим, да, и данного инструмента будет недостаточно, дабы при... дать такую возможность, то союз уходит на более высоколиквидные инструменты. Уходит. Туда, где может это все аккумулировать, например, его депозит. Но я опять-таки говорю, если есть миллиард долларов, то Ртс это не скушает. Ну никак кто, не получится. Кто скушает миллиард долларов, скажи? Не, ну я так условно понял, что банды скушают. Ну, условно, я... условно. Банды. В общем, да, если, банды скушают. Если, если, если есть миллиард, то нужно идти на банды. Да, а если 100 долларов, там 500 долларов, 1000 долларов, понятное дело, что такой инструмент, как РТС, а такой вот за счастье. А миллион долларов? Ну, со скрипом. Если честно, со скрипом. Вот э, на миллион долларов на РТС это получается примерно 60 миллионов рублей. Можно, но в любом случае это будет примерно 3-4% в месяц Слушай, ты, э, ты сможешь отстала, вытянуть. Ты отстал а? от тенденции уже не да? 60, уже 70 миллионов. Ну, около того. А, уже 70 миллионов? Ну, да, плюс-минус. Mm. Я имею в виду, что разница большая. Уже. Так, ну, как... это, это примерно 3-4% в месяц. Ну, больше не вытянешь. Окей. Uh -huh. mm -hmm. okay, так, как использовать открытый интерес при интраде? Можно использовать эти модели внутри дня? А, ну, но, да. Я... я думаю, здесь стоит сказать, что эти модели, в принципе, они рассматривались... Не на мелких таймфреймах. У меня, кстати, был вопрос по поводу, mm -hmm. я тоже хотел поинтересоваться по поводу мелких таймфреймов, но я уже вижу, что у нас, скорее всего, будет вебинар продолжение на по открытому интересу, только, наверное, внутри дня, то есть тиковые графики, там, может, секундные, там, минутные. Короче, мы оставляем этот вопрос без ответа, и в каком-то из следующих вебинаров, я думаю, как раз он будет рассмотрен. Все, ставьте плюсы, если информация была полезна, я вижу, фидбэк в принципе в целом положительный, поэтому я думаю, всем, всем было полезно. Виталий, спасибо, что пришел к нам в гости сегодня, снова будем... Планировать ä, следующие темы, ä, свяжемся как-то и будем уже продумывать этот график более детально. Ну, у меня в принципе все. Всем ä, спасибо.